Привет всем, сегодня довольно забавная мысль, которая у меня в голове родилась, но она на самом деле очень такая мудрая, скажем так, она позволяет понять вообще всю соль. Так вот, есть два типа блогеров, одни такие, как это говорят в народе, бессеребренники, которые вообще то есть за деньги не заморачиваются, и есть народ, который... Только про деньги и думает. То есть мне иногда звонят люди, которые хотят проконсультироваться по YouTube и говорят, типа, мы хотим зарабатывать, что делать, чтобы зарабатывать? Пофигу, что делать, хотим зарабатывать. Вот, и здесь возникает ситуация, как в любой порядочной игре. Обычной компьютерной игре. Допустим, у тебя есть некое население, да, и есть некоторые деньги. Наверное, ресурсов чуть больше должно быть на YouTube, да, то есть количество населения, количество денег, но по большому счету это основное. То есть это основное. Если ты начинаешь жестко монетизировать, да, то есть ты начинаешь много рекламы размещать, говоря простым языком, у тебя деньги идут вверх, а вот настроение твоих подписчиков, твоей аудитории падает вниз. Это довольно слабая схема, потому что я так делал, когда квартиру пытался добить, мне там не хватало 200 тысяч, и мне нужно было за месяц 200 заработать. Я их, в общем-то, заработал, но немножко потерял в аудитории, то есть подписки там и лояльность потерял тоже. С аудиторией есть еще одна фишка, у нее есть так называемая лояльность. Давайте приведу простой пример. Представьте, что вам сегодня в почтовый ящик сваливается письмо от неизвестного человека, который говорит, я научу вас зарабатывать 500 тысяч рублей в сутки в интернете. Переходите по ссылке, скорее всего, вы не будете переходить. Или вот эти странные старые письма счастья, да, когда тебе приходит письмо от какого-то там принца чешского, который говорит, что у вас умер богатый дядюшка и нужно отправить... 500 рублей, допустим, вот на этот счет, чтобы получить наследство в 500 тысяч долларов, но отправить можете только вы, потому что дядюшка ваш, ну там какие-то юридические вопросы решить нужно вот эти 500 рублей. Ну там, они там разные суммы бывают, бывают и больше. Вот этот старый развод, да, стандартный. Здесь если аудитория не лояльная, то есть если эта аудитория холодная, можно я холодную аудиторию нарисую таким цветом конкретным, чтобы было понятно, что вот вот это холодная аудитория. Холодную аудиторию монетизировать практически невозможно, то есть она вот такая. Ее нужно, то есть ее, ну что с ней нужно сделать, чтобы на ней заработать, да, то есть что нужно сделать? Нужно ее её превратить в теплую аудиторию или в горячую аудиторию, в вашу аудиторию. То есть, почему, например, у меня хорошо продаются курсы с моего канала, но мои курсы, возможно, сложно будет продать с чужого канала. Потому что аудитория не разогрета, она меня не знает. Аудитория, которая меня знает, которая знает мои кейсы, мои результаты, она ко мне относится положительно. И, соответственно, ее легче монетизировать. Это довольно очевидно, но до многих эта вещь не доходит. То есть, многие вот у меня рекламу покупают вообще там в холодную. Просто, привет, ребят, вот канал чувака, там, который там учит зарабатывать в интернете. То есть в какой-то игровой тематике холодную аудиторию еще можно монетизировать. Но смотрите сами, если я просто сказал, что там типа подписывайтесь на канал, это одно. А если я сказал канал моего друга, то аудитория уже более теплая. Вот, то есть можно ее немножко подогревать на старте. Не говоря уже о том, что потом нужно гнать на правильное видео, эту аудиторию в итоге привести к монетизированию. Так вот, возвращаемся к нашим баранам, довольно простым. На YouTube нужно находить какой-то оптимальный, да и вообще в любом проекте, на самом деле онлайн, нужно находить оптимальное соотношение денег и э, аудитории. То есть, например, почему очень сильно хейтят проекта Mail.ru, потому что там очень большой упор идет на бабки, то есть там цель поднять деньги вверх, но аудиторию как придется. Нужно находить такую точку опоры, когда аудитория сама дает вам деньги, но при этом она не сильно как бы от этого расстраивается. То есть нужно находить какие-то компромиссные решения. Но с другой стороны, в некоторых ситуациях, например, на старте канала лучше поднимать аудиторию, плевать на деньги, да, если у вас старт канала. Если у вас уже канал развитый, допустим, деньги вас не очень интересуют, опять же, можно немножко начинать поднимать деньги, то есть не так сильно продавливать, да? Но продолжать давить на подъем аудитории. Ну и когда у вас совсем все хорошо, и вы, например, решили вдруг, что вам э, деньги вообще не нужны, можно вообще перестать монетизировать канал и там жить. Есть же такие блогеры, которые сейчас практически вообще ничего не заработают, только там на донатах живут, типа Мэдисона, да, который вообще даже от денег отказывается. Вот. Но чаще всего, когда канал растет, все приходит к модели того, что человек понимает, нужно окупить, нужно отбить, и у него заработок растет вверх, а аудитория начинает или медленно, или в некоторых случаях очень быстро падать. В принципе, это реально очень простая игровая такая модель, да, легко рисуется, легко объясняется, но она действительно очень сильно работает на YouTube, можете обратить внимание. Есть блогеры без например, могу привести пример там на Урплей, да, то есть там 100 тысяч подписчиков, нормальный просмотр, но он никогда не монетизировал и зарабатывает копейки. Но при этом как бы добрый парень с отличной репутацией. Реклама у него должна стоить дорого, но он рекламу практически не продает, потому что, ну вот, вот такой человек. Вот. Или можно привести пример каналов, который монетизируются вообще очень жестко, типа там ну, «Доктор Харон», например, там реклама, реклама, реклама, реклама, реклама на рекламе. Вот. Аудитория как бы его там посылает, ругается, но все равно какая-то часть остается, какая-то часть его смотрит, а он имеет деньги хорошие с рекламодателей. То есть тут уже решать вам, что вам интереснее.